Друзья, всем привет! Давненько у нас не было торговли, а в особенности торговли на Форексе Вы мне давненько пишите комментарии о том, чтобы я снял видео о Форексе Сегодня мы с вами поторгуем в режиме онлайн В следующем видео будет уже торговля на бинарных опционах А потом, скорее всего, я уже доделаю проект Проект, на который требуется очень много сил и времени Надеюсь, что я успею его сделать к концу месяца и предоставить его вам Итак, это видео будет полезно всем, поскольку в этом видео я буду анализировать Анализ нужен везде что в бинарных что на Форексе, это у нас просто финансовый инструмент. А анализ всегда остается одним и тем же. Поэтому независимо от того, где вы торгуете, рекомендую вам посмотреть это видео. Это может дать вам определенный опыт торговли. Поэтому давайте начнем. Итак, друзья, нашел я ситуацию на валютной паре евро японская иена. Смотрите. А, что у нас здесь имеется? До конца 15 минут свечи остается 3 минутки, как вы видите. Это у нас 15 минутный тайфрейм. Здесь вырисовывается одна очень хорошая формация. На М30 и на М15. Сейчас я расскажу Давайте для начала зайдем Давайте нажмем новый ордер Объем будет у нас 0.05 Стоп-лосс а на уровне 126-150 Стоп-лосс на уровне 126-100-150 Треть профит делать не будем, будем сопровождать а, Рыночное исполнение Скоро у нас 15 минут сейчас закрывается Давайте подождем закрытие и будем заходить Если мы заходим по какому-либо паттерну, то нужно всегда ждать закрытия свечи мы это помним. Итак, 15 минут и свеча у нас закрылась. Мы с вами заходим на понижение. И теперь давайте разбираться. Начнем с тайфрейма повыше. М30. Что у нас здесь имеется? А, имеется локальный уровень поддержки, который недавно был пробит. Уверенный свечой на понижение. Далее образовался паттерн из трех зеленых свечей. А, о чем он указывает? Указывает он на коррекцию, на ретест уровня поддержки, Который был пробит В этой комбинации трех свечей Последняя свеча образовалась неуверенной То есть сил у покупателей нет Цену вероятнее всего возвращать в диапазон не будут Далее мы наблюдаем уверенное движение вниз Для этого мы переходим на М15 Я специально ждал закрытия свечи Данная формация называется Последний поцелуй Еще раз рисую уровень поддержки Здесь мы видим комбинацию Из неуверенных свечей на повышение То есть сил у покупателей нет Далее я ждал закрытия вот этой вот красной свечи. Она образовалась максимально уверенной. И если данная свеча образуется при ретесте пробитого уровня... Смотрите, еще раз. То есть уровень у нас был пробит, цена подошла к этому уровню, и эта свеча образовалась на ретесте. Ретест — это повторное тестирование уровня, который был пробит. Если мы наблюдаем такую уверенную свечу, то мы можем заходить на дальнейшее понижение, в сторону пробития. Итак, буквально за минуту мы с вами получаем прибыль примерно 5 долларов... Пока позицию не закрываем Депозит, как вы видите, у меня небольшой Только разогреваюсь Смотрите, цена у нас находится на максимуме Здесь у нас имеется огромная тень Был у нас тренд на повышение и, вероятнее всего, скоро тренд должен смениться Но подтверждения я пока не вижу Поэтому мы открываем короткую позицию То есть сейчас быстренько получим прибыль И закроем позицию Смотрите, какой сильный импульс мы поймали с вами Итак, открыл я М15 М15 Давайте с вами сопровождать сделку Смотрите, друзья, к сожалению, я нажал на паузу Не записал то, что я здесь говорил Смотрите, не знаю, говорил я это или нет На М5 у нас образовался медвежий флаг Я уже закрыл свою позицию Поймали с вами импульс а, Смотрите Расстояние дрифка, как мы помним, равно расстоянию импульса После данного скопления После коррекции Я отработал этот потенциал и вышел из позиции вот как это выглядит дело на М15 А получили мы с вами с этой позиции более чем один к одному Смотрите Стоп-лосс у меня стоял Примерно в данном месте Это минус 7 долларов Закрыл позицию в данном месте И получил с этой позиции примерно 9-10 долларов Если тот не понимает, что такое один к одному То в Форексе нам нужно сделать так, чтобы Стейк профит Превышал наш стоп-лосс. Допустим, у нас стоп-лосс здесь. Это минус 7 долларов. И нам нужно как минимум один к одному. А, то есть мы должны получить с позиции 7 долларов. В бинарных опционах это было бы так, что если бы мы с одной сделки получили 100%. То есть поставили 7 долларов и забрали себе прибыль 7 долларов. Но в бинарных опционах максимальная прибыль это 80% в основном, здесь же можно получить неограниченную прибыль. Но в прибыли, естественно, как и в убытке, нужно ставить себе ограничения, поскольку это негативно влияет на психологию. А как минимум я на Форексе получаю 1 к 1, то есть 100%, но можно получить также 1 к 2, это 200%, или 1 к 3, это 300%. То же самое, что если вы в бинарных опционах поставили сделку на 10 долларов и получили с нее 30 долларов прибыли. Но для этого, естественно, нужно, чтобы цена сделала определенное движение в вашу сторону, а не просто закрылась ниже или выше вашей отметки. Смотрите, как только я вышел из позиции, начался разворот. Скорее всего, сейчас будет коррекция, потому что потенциал себя уже отработал. Окей, эту позицию мы отработали, давайте искать ситуации дальше. А действую я так же, как и в бинарных опционах. Ищу ситуацию на M15. И потом смотрю общую картину Смотрите, валютная пара USD ног Здесь у нас вырисовывается скопление И сверху находится уровень сопротивления Возможно будет коррекция Но для этого нужно подождать закрытие вот этой вот 15-минутной свечи Если у нас здесь образуется Давайте нарисую Если на этой свече будет большая тень То мы с вами зайдем опять же в короткую позицию на понижение Словим коррекцию А почему коррекцию? Поскольку здесь у нас присутствует импульс Далее скопление, еще один импульс, и данная формация указывает на коррекцию. Тем более сверху находится у нас уровень сопротивления. Достаточно сильная область. Вот она. Окей, цену уверенно тянут на повышение. До закрытия свечи остается буквально 2 минуты. А здесь эта ситуация явно отпадает Пока что ничего не вижу, давайте пройдемся еще разочек по всем валютным парам Смотрите, валютная пара доллар-канадский доллар Достаточно интересная ситуация здесь вырисовывается. Вообще эта валютная пара волатильная, но в последнее время, последние часы мы видим вот такое вот движение Много неуверенных свечей на повышение а Скорее всего сил у покупателей здесь нет А следовательно можно рассматривать движение на понижение На М5 мы видим вот такую вот формацию, немного сужающуюся. Также говорит о понижении. То есть по всем параметрам, а потому что я вижу сейчас на свечном графике, я вижу, что силы покупателей нет вообще. И только вопрос времени в том, а когда цена импульсно стрельнет на понижение от данной области сопротивления. Это мое мнение. Окей, смотрите, давайте возьмем а, уровень 1.326.20. 1. 326.20 Это у нас будет стоп-лосс Объем 0.07 Давайте немножко поменьше, все-таки подтверждение здесь маловато И мы будем заходить здесь на понижение На основе чего я решил зайти еще раз Давайте вот так вот сделаю То есть много неуверенных случаев на повышение Сил у покупателей нет Здесь находится область сопротивления и вероятнее всего цену толкнут от этой области вниз, причем достаточно импульсно. Давайте с вами ждать и смотреть. Будем также сопровождать нашу сделку. Кстати, почему я поставил стоп-лосс, я думаю, это вполне логично. Секундочку. то к графику отключу. И смотрите. Здесь у нас находится, во-первых, максимум. Я поставил стоп-лосс выше максимумов. И здесь находится у нас скопление, то есть это сильный уровень сопротивления. Стоп-лосс я всегда ставлю выше максимумов или минимумов, если захожу на повышение. Если цена дойдет до стоп-лосса, мы с вами потеряем а, примерно 5 долларов. Смотрите, мои предположения, скорее всего, оказались верны. У нас с вами происходит уверенное движение на понижение, импульсное такое движение от уровня сопротивления. Я хочу поймать примерно вот такое вот движение, примерно до этого уровня. Когда вы торгуете на форексе, вы а, учитываете то, куда цена может пойти, есть ли вообще место, чтобы цена двигаться. Как мы помним, цена двигается от уровней к уровням, да? То есть ловит определенные реакции от уровня поддержки или сопротивления. Ближайшая сильная область поддержки находится в данном месте То есть если цена схочет от верхнего уровня сопротивления, цена будет двигаться в эту область И это значит, что у нас здесь получится примерно один к одному Надеюсь, все это понятно Смотрите, сегодня точки входа я явно очень хорошо подбираю После нашего захода цена сразу же отправилась на понижение, как и в прошлый раз Образуется у нас уверенная импульсная свеча на понижение Точнее уже образовалась, поскольку... А свеча буквально через 30 секунд закроется Уже прибыль 2 доллара есть, нам нужно а, как минимум 5, а лучше всего 7 Стоп-лосс мы с вами сразу переставляем без убыток Поскольку импульс мы с вами словили Если цена пойдет а, дальше на повышение, то вероятнее всего она продолжит свое восходящее движение Нам это не нужно Нам нужно уверенное движение вниз, желательно без каких-либо коррекций Мне, кстати, нравится делать один к одному Вот на таком тайфрейме, это достаточно быстрые сделки Uh, и я в принципе этим довольствуюсь, но иногда получается сделать и 2 к 1, там, 3 к 1 и так далее uh, В чем смысл, смотрите, я довольствуюсь этим, поскольку у меня достаточно высокий процент проходимости сделок А на форексе у вас может быть хоть 30% проходимости, но вы можете получать uh, большую прибыль Как раз из-за риск и мани менеджмента У меня процент проходимости варьируется от 60 до 70, поэтому я могу себе позволить получать 1 к 1 Смотрите, скорее всего сейчас работает стоп-лосс и мы останемся в без убытки. Я рассчитывал на уверенное движение вниз примерно к этому уровню. Вот до сюда примерно. Но, как видим, происходит коррекция. У меня все под контролем. Я не паникую, не переставляю стоп-лосс. Все как и должно быть. Если заденет стоп-лосс, мы просто оставим эту позицию. Да? Если не заденет, то получим прибыль, естественно, скорее всего. Да, стоп-лосс задели, но ничего страшного. Мы остались без убытки Импульс вниз мы с вами словили, но недостаточно сильный Кто не понял, почему у меня закрылся стоп-лосс Но при этом цена а, была в другом месте То, а, смотрите Стоп-лосса коснулась вот эта вот красная линия Это линия АСК Не забываем, что в Форексе есть спред Друзья, вот такая вот получилась торговля Сейчас видео будет выходить почаще Я потихонечку а, врываюсь в режим потихонечку заканчиваю проект, скоро все будет как прежде. Если вам интересно смотреть такой контент, если такие видео вам полезны, то обязательно поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, кто еще не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Все трейдеры обязательно подпишитесь на телеграм-канал по трейдингу, ссылочка будет в описании. Поскольку какую-либо новую информацию, которую я буду публиковать по трейдингу, я могу публиковать именно там, а здесь это пропустить. Всем огромное спасибо за просмотр, я благодарен каждому из вас, что вы меня смотрите. А Благодарю всех еще раз за поддержку Всем желаю всего самого наилучшего Всем профита Побеждайте друзья и всем пока